Мы уже сняли все, что возможно было друг с друга снять: кольца, одежду, стрессы и кожу. Слушай, выходи за меня. Я не могу обещать тебе верности даже без нервов жить, но ты будешь первой. Нет. Самый первый, кому я буду звонить в любой из доступных по жизни моментов. В момент перекура на работе, на съемках из Казани и Вены. Трезвый, когда пьяна, усталый, больной, не включая веселость, голосом просто обнять. Тебе ведь нравится слушать мой голос? Слушай и выходи сюда.